Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем готовить что-то очень вкусное. Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. И готовить мы с вами сегодня будем куриную печенку. Это одно из моих самых любимых блюд, я его просто обожаю. Честно, не совсем понимаю людей, которые не любят куриную печенку. И готовить мы ее будем не совсем обычным способом. Мы ее не просто обжарим, а добавим еще и яблочко. Нам понадобится всего 4 ингредиента. Куриная печенка, она у меня охлажденная, большая луковица, зеленое яблоко и обычная сметана, у меня жирность 15%. Для начала мы с вами обжарим печенку. Я еще раз напомню, что она у меня охлажденная, она мне нравится намного больше, потому что она получается такой мягкой и нежной. Замороженная печень такой никогда не получится. Если у вас есть возможность купить охлажденную, пожалуйста, покупайте ее. Мы с вами просто берем сковородку, наливаем немножко растительного масла и просто обжариваем печень до готовности. В муке ее обваливать не нужно, солить тоже пока что не нужно. Пока печень у нас жарится, мы с вами лук нарезаем на полукольца и зеленое яблочко режем на дольки. В принципе, если у вас зеленого яблочка нет, можно взять абсолютно любое, которая найдется. Смотрите, когда печенка у нас станет примерно вот такой консистенции, мы ее можем выключать. Мы ее с вами еще доготовим. Пока что перекладываем ее в другую тарелочку. И в этой сковородке мы будем с вами обжаривать лук. Что делаем дальше? Мы доверили печень до полготовности. Теперь снова наливаем в сковородку растительное масло. И будем обжаривать лук, а потом добавим к нему яблочки. Когда лук у нас станет золотистого цвета, мы добавляем яблочки и жарим все вместе еще примерно 3-5 минут. Теперь добавляем сюда же в сковородку печенку. Добавляем сметану. Наливаем водички, накрываем крышкой и тушим примерно минут 10-15. Я сейчас еще это все перемешаю немножечко, чтобы у нас сметана равномерно распределилась, чтобы печенка смешалась с луком, с яблочком, потому что это все будет давать сок и получится очень вкусно. Смотрите, накрываю крышкой, готовить буду на самом тихом огне примерно минут 15 и за 5 минут до окончания я это все посолю. И попробую на вкус. Потому что если сейчас посолить печенку, то она вполне вероятно получится жесткой. Если мясо солить в конце, то оно будет мягче и вкуснее. Друзья, печень у нас получилась просто волшебная. Лук закарамелизовался, он стал сладким, дал сок, яблочки тоже дали сок. Печень поготовилась вместе со всем этим и стала еще вкуснее. Мало того, она у нас не замороженная, а охлажденная, поэтому она получилась очень нежная. Такая печень подойдет вообще к любому абсолютно гарниру. У нас сегодня будет картофельное пюре с брокколи. К ней можно сварить просто макароны, рис, гречку, в общем, все что угодно. Потому что у нее еще очень вкусная подливка со сметаной. То есть сок печенки, лука, яблочка кисленького и нежная сметанка, подливка просто великолепная. Поэтому даже самый сухой гарнир с этой печенкой и подливкой получится волшебным. Обязательно ее готовьте, ставьте лайк этому видео, пишите ваши отзывы и подписывайтесь на мой канал. Пока!